Смотри, мы крабика какого да, поймали. Дальше крабика это новый домик, его, да? Давай покажем. Смотри, маленький, какой классный. Да. Здесь они прям в камушках, в да? камушках играешь, их там много. Да? Да, одного домик. уже отпустили, это уже третий. Да? Это одного увидели в море. А вчера она ходила. Да, упал. упал. Вон вот. он убегает прям в камушке. Ну пускай. Ну, Они там и живут, дядятся прям в камушке. Да, ракушки. Да, вот. ракушки здесь ищем. Да, эти три кабики маленькие здесь. А. Вот он. Угу. Да. И вон он убегает. Вот так Привет. Привет. А выросли такой большой-большой буд -большой, большой. да. ночнями своими кусать. Ага. Да. Ага. Да, это себя. Давай, иди. Сейчас, пока. Все, спрятался, пускай. Все, вон. Вон. Вот так Вот так, разверни вот так. Разверни. Ну вот, на Ай, здорово. На маму смотри, да. Формалесь. Папа, обидели, обидели, обидели. Э, Кого уведу? Кого за ним? Пискуй Пискуй Пискуй Не снимай Давай. Он там уж не такой, не слышишь? А. Последний день едем домой. Да. Да. А, да. да. Закупились, затарились, да. Богдан выбрал себе браслетик. Вот такой. Камила что себе взяла? Это лизун. Лизуна, да. Камила взяла себе змейку. Вот такую. Да, И такая, да. лизуна. Это вот наша вот... смейка. Вот такая. Это вот... общая. Змейка. Красота. Это общая, нашу. конечно. Общая. Да. Камилу не в браслету а, там. Камила браслетиков себе набрала, да? Вам понравилось на море, Матань? Да! Да! Я а понравилось. тебе? Понравилось. Понравилось? Круто, да? Рука нашел. Другу нашел себе. Да, подружился с мальчиком прям хорошо, да? Угу. Ну, здорово. А у тебя же лучше друговать. Конечно. Это здорово, когда на море находишь себе друзей. Нормально ходить, да? Мышки? А, мышки? Декатлон. Да? У меня для полный у нас Соответствует при этом высоким стандартам комфорта и безопасности. На протяжении 6 месяцев в техном сотрудничестве с... Бодоська. А, Бодоська. Нравятся кроссовки? Не помещается. Маленький размер? Самое любимое наше занятие в спортивном магазине, да, дочь? А? Какая дочь? Да, сынуль? Да. Я Камиле говорила. Теперь тебе Камила ушла. Ой, у меня Что вам нужно дать? А Другую. А Давай ты рядышком. Пока мама с папой выбирает, да? Дети занимаются спортом. Ну, точнее я. Ты занимаешься? Да ты молодец вообще. Вот, вот идет. Да. да. А почему ты назад идешь? Шагают вперед? Давай вперед, молодец. А я вот так Да. А ты назад шел. Идут вперед, вперед. Круто. Молодец! Умница! Наше последнее видео получилось таким же ярким и сумбурным, как наш последний день. Наше купание, наша прогулка по набережной. Ну и, конечно же, мы не упустили возможность по пути домой заехать в магазин, посмотреть что-то новое, посмотреть, погулять. И спасибо, что были с нами. Спасибо, что оставались с нами, что путешествовали с нами. Всем пока!